Вячеслав Губин, позвоной батя Харьковский. Я-то понимаю, я вижу, что это просто отсрочка от большой войны и ничего какого-то глобального облегчения? Она может принести ну, на ближайшие 2-3 года, а потом война будет все равно возобновлена, возобновлена в рамках проекта Большой войны. Скажите, как историк? Вот мы сейчас уже несколько раз затрагиваем, проводим аналогии с Великой Отечественной Второй мировой войной. Вы ощущаете приближение новой большой войны? Как вы видите, вот эти все конфликты, которые начались там, Ирак, Сирия, Ливия и так далее, не является ли это, ну как бы скажем, предвестником большой войны, что намечаются театры, будущие театры военных действий, как это было перед Второй мировой войной, распределяется круг стран-участниц и так далее. И не является ли в данной ситуации вот наша территория именно той ключевой отправной точкой? Я совершенно с вами согласен, когда вы говорите, что отрыв Части территории государства под названием Украина и присоединением ее к России, это просто а, отсрочка большой войны с Украиной. Сегодня Украину очень быстро переформатирует в русохопское государство. Это значит, что ненависть, которая там сегодня сеется, в результате сходов может иметь только волю. То есть войну. для нас очевидно, что Украину готовят для войны с Россией. И сегодня, обратите внимание, Украинские националисты, стреляя здесь на Донбассе, они же не с Донбассом воюют, они воюют с Россией. Об этом они и говорят. Мы воюем с Россией. Просто они сейчас с Россией воюют здесь. Но дальше они хотят дальше воевать с Россией. Уже на территории России. Поэтому если русофобское государство не перестанет существовать, ее рано или поздно, Украина, подтолкнут к войне с Россией. Именно для этого ее выкармливают, выпестывают и финансируют. Никакого другого предназначения для Запада она иметь не может. Вот это мы с вами должны понимать. Поэтому конечной целью, конечной целью всех идей, всех действий, которые высказываются, должно быть устранение этой опасности. Мы не должны отдавать в руки тех, кто хочет воевать с Россией, 40 миллионов таких, как мы. Пусть частично одуманных, но большинство там Просто обычные люди, которые живут своей обычной жизнью и которые немножко верят тому, что им говорят по телевизору, но в основном их это мало волнует. Я уверен, что когда правда о том, что здесь происходит и происходило, будет донесена до каждого жителя Украины, их отношение к тому, что было, изменится радикальным образом. Они скажут: "Мы этого не знали. Мы не знали, что есть артиллерийские обстрелы." Мы это не видели, нам говорили совершенно другое. И это действительно так. Это не оправдывает тех, кто совершает преступление, но это факт. Поэтому, конечно же, нужно мыслить категориями включения в зону влияния одного народа всей территории, которую он составляет. Чтобы не давать ни малейшей возможности манипуляторам, которые хотят чужими руками вести войну, дать возможность этих рук. Потому что больше с Россией а Желающих-то воевать особо нет. Посмотрите на Польшу. Есть там желающие воевать с Россией? Но что-то немного, потому что исторически помнят, чем это заканчивается. Если в Германии желающие воевать с Россией, все повывились в 45-м, нет желающих идти в Россию? Нет, нет. Во Франции в какой-нибудь в Бельгии, да там армии-то почти уже не осталось. Значит, нужны какие-то новые, профессиональные, имеющие какую-то, пусть и убогую идею силы, готовые воевать с Россией. А к ним уже можно добавлять НАТО, помощь, беженцев, не знаю, кого еще угодно. Поэтому сегодняшняя Украина – это важнейший инструмент попытки организации войны чужими руками со стороны Запада. Вопрос просто себе задайте, можем ли мы этот инструмент оставить в руках Запада. Можем ли мы сказать, знаете, как вот чумной барак, мы отделяемся, вы там что хотите? Нет, нельзя. Потому что, да, война сейчас может быть и прекратится. Опять же, с приставкой может быть. Но она возобновится через поколение. Через 10 лет, когда они воспитают молодежь, у которой перед глазами будет живой пример того, что пишут в их лживых учебниках истории. Вот Россия, вот Донбасс, вот Россия отмела у нас Донбасс. Значит, кто нам Россия? Она нам враг. Мы должны с ней воевать. Не надо уходить в дебри, в мазепы и петлюры. Вот новейшая история. Поэтому я считаю, что нужны идеи, которые позволят прекратить вот этот русофобский эксперимент под названием Украина, который начинался исключительно для войны с Россией, нет никакого другого предназначения. Поэтому его нужно закончить там где, собственно говоря, он начался. При этом мы же с вами понимаем, что ненависть есть только с той стороны. В, в России даже к немцам сегодня нет никакой ненависти. Но ну, на Земле-Нанбасс они же тоже наследили, да? В моем родном э, Ленинграде миллион человек умер от голода. Можно сказать, что в Ленинграде ненавидят немцев? Нет. Они стреляли по Ленинграду из артиллерийских орудий. Целая была, так сказать, схема разработана с утра. Стреляли э, по жилым кварталам. Потом днем там, куда ленинградцы еще имеющие силы ходили на работу, вечером опять пожилым кварталам, потом этого генерала поймали, судили, посадили на 10 лет и амнистировали сердобольные советские власти. Он потом командовал войсками НАТО в Европе. К вопросу, что бандеровцев тоже когда -то амнистировали и вернули вместо их постоянной дислокации, вместо того, чтобы оставить их где-нибудь в Сибири. Тогда их дети были бы уже нормальными не этой пандерской идеологией люди. Никаких проблем бы с ними не было, как нет ни у одного человека любой национальности проблемы, если он живет где-нибудь в Сибири, в Дальнем Востоке, да, вообще в любом регионе России. Поэтому все-таки нам нужна вся Украина, а не часть ее. Вся.